Находящийся в юго-восточной части Исландии вулкан Эрева-Юкюдель может пробудиться в любой момент. К такому выводу пришли специалисты, изучив данные со спутника. На полученных снимках заметно появление новой кальдеры. Ранее на этой неделе поступили жалобы от местных жителей, что в районе вулкана стал ощущаться запах серы. Метеорологическая служба страны объявила желтый уровень угрозы, но пока никаких признаков вулканической активности нет эр эвай за всю историю наблюдений извергался два раза. В 1362 году вулканическая активность растопила ледник на вершине горы, а в воздух были выброшены огромные объемы тефры. Потоки воды и осевший пепел на 40 лет сделали район вблизи вулкана непригодным для жизни. Второе извержение началось в августе 1727 года, а завершилось в мае 1728. В целом, оно протекало гораздо спокойнее первого и не привело к таким серьезным последствиям. Ранее мы рассказывали еще об одном вулкане Исландии – Бардарбунга, проявляющем повышенную активность. Опасность для острова, по мнению ученых, также представляют вулканы Катла, Гекла и Гримсветн. Если вулканы взорвутся одновременно, это будет настоящей катастрофой, которая может полностью разрушить остров.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 смещение земной оси, изменение альбеда планеты ее орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение площади и массы ледникового покрова суши и полярных морей, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое.